Тепла твоих ладоней Замирает душа Пахнет счастьем и любовью Говорят твои глаза Шепну на ушко, Твой негромкий смех Обнимет Радостью наполнит и скроет нас отся и все Разрешу теперь любить, соглашусь, что счастьем надо быть. И... поверить без сомнений Без сожалений и помех Узнаю пусть во всей вселенной Что я счастливый человек В твоих объятиях так несложно Слух сердца словно танцарий, И оторваться невозможно Любовь мелодию творит Танцуем мы под звуки сердца Душа над мыслями царит И позволяя нам сокреться она так нежно говорит. Разреши себе любить, Согласись, что счастью надо быть. И не на год, и не на два, Ведь любовь всегда жива. Реши поверить Пусть во всей вселенной что ты счастливый человек. Я такой счастливый человек. А? А? А? Ты такой счастливый человек. А? А? Ты, ты. такой счастливый человек. Ты а? такой счастливый человек. А? А? Ты такой счастливый, человек счастливый, я такой счастливый, человек.